Привет, друзья! Этот МК покроет сразу две темы. Во-первых, вы научитесь вышивать на трикотаже. А во-вторых, разберетесь с тем, как располагать вышивку на изделии с точностью до миллиметра. Расположение вышивки на изделии мы осуществим с помощью удобной функции Pinpoint. На зависть тем, у кого нет этой функции, для мотивации тех, кто только выбирает оборудование. И, конечно же, я надеюсь, МК окажется полезным тем, кто изучает свою машину. Для работы нам понадобится отрезной неклеевой стабилизатор GUNOLD 2040, клей-спрей временной фиксации, водорастворимая пленка, а также нижняя нить для машинной вышивки и верхние нити различных цветов, исходя из палитры выбранного дизайна. В качестве трикотажного изделия я выбрала простую детскую майку, а дизайн взяла из коллекции вышивок программы Бернина добавив к нему текстовую надпись и повернув на 90 градусов против часовой стрелки. С помощью мелой или маркера для шитья отметьте на изделии место расположения будущей вышивки. Возьмите пяльца, которые превышают размер будущей вышивки и запяльте стабилизатор. А пока я запяливаю, хочу пояснить, почему я выбрала именно Гунол 2040. Это специальный стабилизатор, который по окончании работы обрезается по краю. В отличие от отрывного, он останется под вышивкой и будет служить ткани дополнительным укреплением, предохраняя ее от появления мелких дырочек по краю вышивки. Мне нравится, как этот стабилизатор ведет себя при вышивании на трикотаже. Несмотря на то, что он дороговат, я сейчас варварски отрежу его. А потом мы научимся его экономить, комбинируя с более дешевыми стабилизаторами. Просто сейчас мне неохота усложнять мастер-класс дополнительной технологией. Запялив стабилизатор, нанесите тонкий слой клей и спрея. И расположите изделие в пяльцах лицевой стороной вверх. Обратите внимание, я просто одеваю изделие на пяльца, как на вешалку. Они теперь внутри. Место расположения будущей вышивки, которую вы отметили, должно находиться в поле вышивания. На лицевую сторону запяленного изделия нанесите клей-спрей и расположите поверх водорастворимую пленку. А у меня здесь Мадейра Авалон. Кстати, если вы смотрите ролик на нашем YouTube-канале, то кликнув по ссылке в правом верхнем углу, вы сможете посмотреть обзорный ролик по водорастворимым стабилизаторам Мадейра. Положите пяльза в держателя. Обратите внимание, теперь я одеваю изделия на рукавную платформу. Благодаря такой конструкции у вышивальной машины на многих изделиях можно вышивать, не прибегая к их распарыванию, а также не изворачиваясь при запяливании. Это чудесно! Переходим к редактированию. В нашу задачу входит расположить дизайн точно в указанном месте. И для этого мы воспользуемся функцией Pinpoint с позиционированием по двум растровым точкам. Загрузите дизайн и перейдите в режим редактирования Точное расположение, расположение по растровым точкам. Кликните по центральной точке и с помощью регуляторов, расположенных на корпусе машины, а также поднимая и опуская маховое колесо, совместите центральную точку с точкой расположения на изделии. Полагаю, сейчас стало понятно, почему пяльца должны быть больше, чем дизайн. Совместите первую точку, нажмите иконку SET, чтобы зафиксировать ее положение, а затем выберите любую другую точку и совместите ее с одной из линий, нарисованных на изделии. А в данном случае я выбрала левую среднюю точку. Добившись точного расположения, нажмите клавишу SET, чтобы зафиксировать вторую точку. Этого вполне достаточно, чтобы быть уверенным в точном расположении дизайна. Можно приступать к вышивке. Ну вот, вышивка закончена, вынимаем пяльцы из держателей и удаляем вспомогательные материалы. Водорастворимый стабилизатор попросту оборвите по краю, а там, где обрывается плохо, удалите остатки с помощью влажной губки или тряпки. С изнаночной стороны обрежьте излишки отрезного стабилизатора. Если вам не нравится при этом, как выглядит изнаночная сторона, то воспользуйтесь поиском на нашем сайте и спросите, что такое чистая изнанка. И будет вам счастье! Нагрейте утюг до нужной температуры и слегка прогладьте изделия. Или как там правильно говорится. В общем, проведите в ТО. Всем хорошего дня и качественной вышивки.